Всем привет, дорогие друзья, с вами канал CryptoShark. В этом видео у нас будет на обзоре очень интересный проект, называется Синтилейт. Это у нас за Universal Web. Это у нас получается будущее веба, как они красиво говорят. Это у нас будет гибридная сеть, созданная для реалистичной замены современной сети. Здесь у нас получается в будущем, наперед немного забегу, у нас будет именно браузер разработки данного проекта также они нам предоставляют защиту, то есть веб-защиту, разработку веб-приложений, мобильных приложений, то есть, допустим, создали вы сайт, у вас его там даже если вы прошли верификацию по паспорту, у вас его могли спереть, и потом это будет проблемно, если это вернуть а, с откатами, чтобы не было никаких проблем и никаких потерь. Эта же система, все у нас построена на блокчейне, то есть вы защищаете свое приложение, свой сайт. И все у нас имеется это опять же на блокчейне в общем что у нас интересного еще имеется по данному проекту какие у нас курсы как у нас проект рос развивался и какие планы на будущее то есть как видите да это подтвердить подписать и защитить это все они имеют здесь конечно некорректно переводит переводчик это все имеется насчет веб-сайтов и опять же приложений. Также, ребята, они еще ищут свежие умы, свежие головы э, к себе в команду. Так что, если у кого-то есть знания э, в программировании, то есть создание приложений, веб-сайтов и тому подобное, возможно, вы можете им написать, и они вам ответят. Попадете к ним в команду и будьте частью данной сети. Что уже довольно-таки неплохая перспектива для тех, кто, допустим, ищет себе работу. Помимо просто там вложений, инвестиций там в проект и заработка на этом и гибридные приложения. Как я вам и говорил, да, это у нас будет HP. Не то, что как у нас идет обычно DAPS разработки. Вы можете полностью изучить сеть, как это все это работает. Я Наверное, сниму еще более потом подробное видео о данном проекте. Сейчас мы просто вкратце с этим проектом ознакомимся. и Где у него низа, где у него верха были. Как мы сможем на этом заработать. Также децентрализованная P2P у нас. Клиент, сервер. Все полностью гибридная система у нас работает. Давайте посмотрим, что у нас имеется. У нас имеется контракт. Dismissal а, 18. Какой у нас символ монеты идет? Общая поставка, сколько идет на команду, сколько идет на советников, сваб будет, в этой же сети будет еще монетка, которая называется ВИАД. Просто будет меняться значение, то есть это не поменяет там особо курс, еще что-либо, допустим, было 1000 монет у вас SNTV, да, вы поменяли на одну ВИАД. По сути, точно так же все осталось, это точно так же будет равноценно 1000 монетам. То есть это не урезание сети, не сжигание монет, а просто они будут запускать свою монету. Как я вам говорил, построена на ERC-20 в сети Ethereum. Более подробно, кому интересно, можете уже ознакомиться. Насколько детально там у них прописан контракт, кому интересно. Я думаю, для тех, кто большие деньги будет вкладывать, для тех людей это и будет интересно. По-динамический, но опять же... Детали монеты, да, у нас здесь полмайнинг будет, а также это гибридный блокчейн, как я вам говорил ранее. Как видите, да, у нас будет 90% идти на майнинг, что довольно-таки неплохо получается. Общая поставка будет 42 миллиона монет. В принципе, нормальное количество монет. Посмотрим, как эта вся система работает, полностью все разберем. Сколько идет на аэродропы, небольшая статистика, твиттер, инстаграм, телеграм, да, и сколько там подобного. Также все ссылочки будут в описании социальными сетями. Залетайте там в дискорд, как я говорил, регистрируйтесь, не только в телеграм заходите. Всегда можно пообщаться с, напрямую с разработчиком. Возможно, если вы сами разработчик, да, приложений, веб-приложений, либо мобильных. Вы даже можете, наверное, не писать на почту, как, потому что, как правило, когда отправляете сообщение на почту, оно может висеть и месяц, и два, а, возможно, и никто не ответит. Лучше заранее напрямую связаться с людьми, и, если заинтересованы, то долбить их до последнего. Также у нас имеются биржи, такие биржи, как Stex, Token IDEX. Ну, лучше всего, оборот идет на IDEX и на Stex у нас. Остальные такие себе. А, также Статистические сервисы такие как CoinGecko, CoinCodex. В принципе, всегда можно зайти, следить информацию. Но сейчас я вам еще кое-что расскажу. Команду. Да, учредители, консультанты. Мы можете зайти каждого проверить. Мы этим, конечно, сейчас заниматься не будем. Партнерство. Довольно-таки неплохие у них партнеры предлагаю присоединиться в Telegram но опять же все ссылки оставлю немного не здесь искусство, ну как я вам говорил, да, здесь вы можете связаться напрямую с администрацией и задать вопросы это про технологии как это все, это внутри можете опять же ознакомиться потому что если это каждую страницу начну вкладку открывать, это у нас займет, наверное, видео часов на 10 и то мы, наверное, полностью весь проект не сможем перебрать по дорожной карте. Как видите, да, у них дорожная карта обновляется каждые три месяца. Они не ставят, как многие расписывают на год, на два, на три определенные сроки. Что, допустим, в мае они сделают это, в апреле они там сделают другое, там в июне они сделают третье. Они делают все по мере своих возможностей. И каждые три месяца у них в конце третьего месяца обновляется дорожная карта о том, что они сделали, насколько они успели сделать, и то, что они будут делать в будущем. Самое интересное, то, что я говорил, это будет система идентичности, это у нас будет июнь-июль. Ждем, когда заработает полностью все, особенно браузер. Ладно, по дорожной карте, в принципе, мы разобрались, а вот к самому интересному и переходим. Самое интересное у нас то, что монетка уже есть на CoinMarketCap, это хороший шаг вперед, на самом деле. Довольно-таки неплохо торгуется. Цена, конечно, сейчас невелика. Так как сейчас был небольшой спад. Кто-то взял на росте эфира, подслил свои, скажем так, монеты и вывел фиат, скорее всего. Ну, а там кто знает. В общем, попадаем мы на биржу. Сейчас монетка торгуется, видите, покупает по 650-633% копеечки скажем в общем я предлагаю так вот если допустим покупать да то есть здесь 675 здесь 633 можно заняться немного арбитражом то есть посмотрите какой курс здесь а ну кстати только что курс опять же немного подскочил то есть не получится купить монету здесь и продать ее там. Хотя, бывали такие моменты, когда я на этом неплохо зарабатывал, купил на одной бирже, пока курсы не обновились, не стабилизировали. знаете, либо админы не подправили, либо же, получается, люди, которые покупают и торгуют данной монетой, еще не успели сообразить. Но это как бы моментное, нечастые такие моменты бывают, но все-таки они бывают. И все еще многое зависит от того насколько быстро переведутся токены либо эфир ну курсы конечно сейчас восстанавливаться вот, вот сейчас эта монета уже вот видите да был небольшой пампик да опять отскок она ну, сейчас получается поймала дно И вот сейчас на этом дне ее средняя цена ровно где-то 750-800 скажем монеток точнее копеек эфира я даже не знаю, сколько здесь, тут таких тысячных получится уже, поэтому так и называю. А, как видите, цена доходила до 1800, то есть сейчас кто-то просто на вот этом курсе решил подцелиться, а кто-то сейчас в данный момент как раз и закупится, а это буду я и, возможно, это будете вы. Когда сделаете закуп, а потом в ближайшее время, я думаю, процентов как минимум 15-20 можно будет сразу наварить, те, кто пожаднее или те, кто такие люди по азартнее, могут сделать себе, возможно, X2 и X2 с половиной. Что довольно-таки, опять же, это будет неплохо. Ладно, ребята, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу данного проекта. Поддержите видео лайком, подпиской на канал. Также там есть у них белая бумага, я ее переведу на, на русский язык, чтобы можно было более детально с этим проектом ознакомиться. Лично для меня этот проект очень интересен. И по желаниям в ваших комментариях будем разбирать более детально. На этом у меня все. Давайте всем удачи, всем профита, всем пока.